6 марта в 15 часов в Казанском федеральном университете состоится очередной Инсталайф, в ходе которого на вопросы абитуриентов и их родителей, подключившиеся к трансляции, ответит дирекция Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Спикерами завтрашнего инсталайфа будут как раз люди, которые смогут ответить на эти вопросы, разнообразные вопросы, связанные с жизнью, с учебой и деятельностью активной в университете Вопросы можно присылать и заранее на почтовый адрес кафедры высшей журналистики. Юлиана Петрова, Роман Самарин, Универньюз.